Хорошо заниматься многими вещами. Если человек всегда делает одно и то же, ничего другого, он коснеет, ему становится трудно измениться. Очень хорошо, что люди меняют одну работу на другую. Это позволяет им сохранять подвижность. Лучший мир будет более текучим, чем теперь. И люди должны будут постоянно меняться, чтобы ничто не застывало и не коснело. Вкусность болезненна. Всякая новая работа, всякий новый проект вносит в существо новые качества и делает вас богаче.